Я слабый, медленный, большой, наелся, голова болит, дождь или моя собака заболела, сейчас не могу, нет вдохновения, буду плохо пахнуть, у меня аллергия, я толстый, я худой, жарко, не готов, голень болит, башка болит. болит, я стесняюсь, я без этого себя изнуляю. хотелось бы, но не могу, не получаю, как раз моя любимая передача, понедельник день тяжелый, вторник, среда, не хочу, давай во что-то другое, начну снова а если я заложаю, сумашки много, меня раздуло, меня куча, меня свидание, тренер ненавидит меня, мама не разрешила. А если синяки будут? Темно да, уже. Холодно. Галдырь болит. Это опасно. Извини, у меня велика нет. Не выспался. Живот болит. Это не мое. Не хочу быть уставшим. Тренер плохой. Не люблю, когда меня сбивают. В животе коли. Я не спортивный. Не хочу быть потный. Есть вещи поинтереснее. Не хочу тебе мешать. А может не надо? Вот, когда мне что-то дадут в следующий раз. И у меня ножки болят.